Саламу алейкум Тумсо, судя по словам муфтия коров, то его падишах, который ходил в рыцарских доспехах, с которого ржал не только его народ, но и весь мир, тоже должен попасть в ад, Мел Аудалу. Валейкуссана. Чеченские традиции и устои нарушают Кадыров, когда со своей женой начинают сюсюкаться на камеру публично, кормить друг друга с ложечки, дарить цветочки, рассказывать. О том, как, там, какие они романтики, и вот это нарушает чеченские устои и традиции. Вот лучше бы этими вещами озаботился э, Муфтий Коров. Что касается Никаба, Никаб он не является особенностью арабов, это не является их э, частью их культуры, э, это вообще на самом деле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 Ну, получается, да. Но на самом деле, эти, вот эти вот вещи сейчас не столь, не столь интересны. Интересно именно возведение лжи на религию, возведение лжи на посланника Аллаха, мир ему, и благословение Аллаха, приписывая ему те слова, которые он не говорил. А если он их сказал, и мы, допустим, этого не знаем, допускаем, то пусть нам покажут, даже в Сахифе Аль-Бухари, если они не найдут, то это ну, будет возведением лжи на, на Бухаре. Но хотя бы в других, может быть, хадисах, сборниках хадисов, они нам это покажут. Пусть вот в таком виде, в котором он это привел, они покажут нам этот хадис, чтобы он звучал именно вот так. что Человек, который значит, одевается как представитель другого народа и тем самым обращает на себя внимание своего народа, будет вернут ад. И вот что так сказал Пророк, мир и Аллаха Пусть покажет нам этот хадис Если у его хоть грамм разума остался То он публично извинится за разговорку. Он не извинится я, я практически уверен, что они просто проигнорируют эту тему Как они проигнорировали слова своего падишаха Который тоже возвел ложь на эту религию И приписал Абу-Бакру ас Да будет доволен им Аллах это первый праведный халиф а, в истории ислама, он приписал ему те слова, которые тот тут не говорил. Когда он, помните, приводил а, знаменитую историю, а, когда умер посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сахабы, мусульмане были тогда в смятении, находились в смятении, а, и они собрались тогда в мечети, и говорили, что, что такое, такого быть не может, что пророк не может умереть, что он не умер. Они не верили. И даже э, Омар ибн аль-Хаттаб тогда э, сказал, что значит, он вытащил, обнажил свой меч и сказал, что он зарубит того человека, кто скажет, что посланник Аллаха умер. в Аллаха. То есть, ну, понятно, что у мусульман был шок тогда. И вот тогда э, Абу-Бакар ас-Садыр, да будет доволен им Аллах, вышел э, из... Покоя посланника Аллаха, из комнаты, посланника Аллаха, мире Аллаха, где, где искончался пророк, он поднялся на Минбар и произнес свою знаменитую речь. И вот Кадыров тогда, как бы типа цитируя слова Абубакар, приписал ему лживые слова, которых не говорил Абукар. Рамзан Кадыров сказал, что якобы, якобы Абукар произнес те, кто поклонялись пророку, пусть знают, что пророк умер. А те, кто поклонялись Аллаху, пусть знают, что пророк жив, и он никогда типа не умрет. Что-то такое. И это величайшая ложь, потому что Абубакар не говорил таких слов. Абубакар тогда произнес, что те, кто поклонялись посланнику Аллаха, мире и Аллаха, знаете же, что пророк умер как и умерли те, кто были до него. А те, кто поклонялись Аллаху, знаете, что Аллах жив и никогда не умрет. И после этого он привел а, аят из Корана, а, где Аллах говорит, что ты всего лишь пророк, до тебя тоже были пророки, и они умирали. И тогда Умар бин Аль-Хаттаб сказал, что а, ну, я тогда как будто впервые услышал а, этот аят. То есть, это совершенно иные слова, он их подменил, вы понимаете, он подменил эти слова, солгал, соврал на Абубакра, тем самым попытавшись оправдать ту ересь, которой они занимаются, взывают к мертвым, обращаются к ним, совершают свое многобожие. Он попытался, подменив слова Абубакра, обосновать свое многобожие. Сказав, что якобы вот Абубакар говорил, что типа пророк не умер. На самом деле это были совершенно иные слова. И когда я указал на это, показал его слова, перевел их на русский язык и сказал, а ну-ка, дорогие э, представители духовенства, вы либо докажите, что так было сказано Абубакаром, либо э, извинитесь за своего падишаха, они это просто проигнорировали. Потому что ну, обосновать это они не могут. А извиняться за, за падежаха, ну не гоже, за это падежах может отправить а, куда-нибудь на каторгу. Поэтому эта тема просто так ушла в небытие. Я думаю, что здесь сейчас будет то же самое, а не просто проигнорит. Тумсо, в некоторых вещах я с тобой согласен на 100%, а в некоторых категорически нет. Но в любом случае ты достойный противник, Пожал бы тебе руку за твои дискуссии «Мир твоему дому». Вообще, в целом, это так и должно быть, ты не должен со мной соглашаться во всем, у тебя должно быть свое мнение, и где-то наши с тобой взгляды могут сходиться на 100%, как ты указал, где-то они могут сходиться на процентов 80%, там. в чем-то ты можешь со мной соглашаться, а в чем-то ты можешь как бы категорически быть со мной несогласными, и мы с тобой можем на эту тему спорить, дискутировать, там, при этом не выходя за рамки приличия, Здравого смысла. Поэтому это нормально. В этом нет никаких проблем. Так что мир и твоему дому тоже. Никак для Чечни это слишком. Слушайте, я не спорю. Это, я думаю, что вообще вопрос вот этого дресс-кода, да, кто что носит, я убежден в том, что это вопрос каждой семьи это не вопрос а, государственный, если, если это не нарушает там каких-то а, наших устоев, да, то в этом случае это, на подобные вещи должны закрываться глаза, глазами, должны как-то по-легкому к этому относиться. А, я считаю, что если кто-то хочет носить никап, это ее личное право, никто не может это запрещать, и да, я, я говорю, что мы, как бы, в моей семье тогда не практикуются, мы ну, не сторонники. Но если кто-то хочет носить, какое право имею я там, или муфтий коров запрещать? Ведь никаких чеченских устоев или традиций тем самым эти девушки не нарушили. Чеченские традиции и устои нарушает кадыров, когда со своей женой начинают сюсюкаться, на камеру, публично, кормить друг друга с ложечки, там, дарить цветочки, рассказывать о том, как, там, какие они романтики. И вот это нарушает чеченские устои и традиции. Вот Лучше бы этими вещами озаботился а, муфтий коров. Придумал бы тоже какой-нибудь хадис на эту тему и а, испугал бы своего падишаха. А если кто-то надел никак, это не нарушает никак наших устоев или обычаев. Наоборот, Чеченские традиции, наши устои, они зиждятся на скромности девушки, на отсутствии какой-либо вульгарности, и в данном случае никак это ну, соответствует нашим устоям. Поэтому это вопрос, который касается лично каждого человека, ее семьи, они у себя внутри сами это как-нибудь порешают. Ни я, ни тем более муфти коров не должен в это вмешиваться. На улицах своего города постоянно вижу девушек в никабе. И вот это, кстати, тоже, что обидно, это то, что, допустим, в Швеции чеченка или любая там мусульманка может свободно выйти в никабе, и за это ее не остановит полиция, ее никуда там не заберут, ее родственников не привезут, их не отчитают. Ничего подобного не произойдет. Хотя Швеция это не мусульманская страна. И для шведов это, ну, это непривычно, это не не их устои, не их традиции, но также устоями и как бы, традициями шведов является свобода э, самовыражения, свобода слова, свобода в выборе одежды, поэтому они на это смотрят как на, на право человека, и за это никак не, значит, этого человека не преследуют. И здесь даже есть прецедент, когда, когда по Европе прошла вот эта волна во Франции запретили никабы, по-моему, в Бельгии еще запретили никабы. И, и в Швеции тоже по попытались это сделать, дело дошло до суда, и в суде э, было вынесено решение, что не имеет права государство запрещать э, носить эти никабы. И даже если бы Швеция это запретила бы, все равно у нас не было бы таких вопросов. Вы знаете, это как бы... Ну вот Франция, допустим, запретила для нас, ну это понятно. Да, конечно, это нарушение... А прав человека это противоречие их же демократическим ценностям. но в целом мы понимаем, что это не мусульманское общество и от них это как бы ты можешь это ожидать. Но когда в Чечне чеченки на своей родной земле не могут выходить в Никабе, потому что они так хотят, тем более еще да и в период пандемии, когда требуется носить маски, и запрещают им это те люди, которые позиционируют себя как защитники ислама, защитники сунны и мусульман, служители Корана. В общем, это, конечно, жесть. Да кто этому черту коров доверит? Ну, честно говоря, я бы тоже не доверил. Но с, с коровами, если бы вот он, допустим, с этим своим посохом, да, он же ходит за этим посохом, если бы вот прям в этом его образе, вот с, с этой, в его в этой одежде, в этой папахе, с этим посохом его просто переместить на пастбище и, и дать ему э, смотреть за коровами, там, овцами, то он очень круто сразу же впишется. Ни у кого не возникнет никаких вопросов, он будет смотреться очень органично, а с этим своим посохом он, ну, нормальный такой будет пастух Чабан